Я снова рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале. И сейчас я хочу представить вам абсолютно новый электролизный газогенератор S1000ACS, который у нас имеется в наличии и готов для передачи новому владельцу. Производительность газогенератора, номинальная производительность, 1000 литров газовой смеси в час, номинальная потребляемая мощность – 3800 ватт в час газогенератор предназначен для водородной очистки автомобильных двигателей либо он может быть использован там где э, традиционно используются горючие газы такие как пропан метан пропано-бутановые смеси друзья если вам интересно данное предложение Пожалуйста, обращайтесь по адресу электронной почты, который указан под этим видео. И мы сможем обсудить с вами варианты оплаты и варианты доставки оборудования в ваш город. Благодарю вас за просмотр. Всем пока.